Ошибка резидента Он торопливо шел знакомой дорогой к соборке. Холодный осенний ветер дул ему в спину, поднимая воротник черного плаща. Он знал твердо – резидент – так же, как и сапер, не имеет права на ошибку. У него была назначена встреча с информатором, внедренным на один из оборонных заводов. От предстоящего разговора зависело то, чему он посвятил последние 10 лет своей жизни. Он шагал по улице, непрерывно оглядываясь, проверял, нет ли хвоста. Кто знает, одинокий прохожий, или группка подвыпивших работяг действительно те, за кого они себя выдают. А ведь все они могут быть сотрудниками КГБ. И тогда его ждет провал, за стенки, пытки. Уже два квартала за ним шел мужчина в рабочей одежде. В голове мелькнуло, форма нивелирует личность, стирает особенности. Известный прием. Он остановился и стал поправлять ботинок. Неизвестный прошел вперед и удалился. «Ну, слава богу, обошлось», – сказал он сам себе. Погрушенный в размышления, он вышел на соборную площадь. Сразу же в глаза бросилась скамейка, которую облепили шахматисты-любители. «Где-то здесь должен быть тот, кто ему нужен. Ну, конечно, вот он, высокий, худой» в серой фетровой шляпе и с тросточкой в руке. Резидент подошел к своему информатору и, положив ему руку на плечо, назвал пароль. «Осенью птицы улетают на юг, а нам лететь некуда». «Почему же? Были бы деньги, рванул бы в Сочи», – ответил Высокий. И тут разведчик понял, что не помнит, каким должен быть отзыв но, будучи уверенным в том, что это именно тот, кто ему нужен, продолжил. «У меня вчера была связь. Вы должны знать, мы говорили только о вас. То, что у вас была связь в вашем возрасте, это, конечно, впечатляет, но при чем тут я? Ну как же? Вы ведь овладели уже всеми тайнами. Допустим, я имя овладел лет так сорок назад». И думаю, что они и для вас не являются секретом. Хватит разговоров! Немедленно вываливайте все, что у вас есть. В каком это смысле? А в том, что мне надо видеть и само оружие, и полигон, и все новые изобретения. Вы какой-то странный. Не понимаю, что вы от меня хотите. Ты не понимаешь? Не понимаешь? С этим возгласом разведчик схватил за грудки собеседника и стал его трясти. Позабыв о всякой осторожности, разъяренный резидент истерически кричал. Вся соборка была вовлечена в происходящее. В конце концов тут появились милиционеры. Один из стражей правопорядка, всмотревшись в задержанного, сказал, «Да это не наш клиент, это гражданин Лобов». Его пару лет назад здорово стукнули по башке, так он стал считать себя американским шпионом. А осенью у него всегда обострение. В общем, вызывайте психушку. Вопрос. Кому установлен памятник на Соборной площади? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть – в том нет проблемы никакой.